Доброе утро, друзья! Ну и снова я с вами Вячеслав Богданов из компании Мастер Продаж. Вот снова сейчас еду на работу в пробках и поэтому ну, решил кое-что напомнить вам или ну, предоставить дополнительную информацию по поводу некоторых вещей, которые мы, как компания Мастер Продаж делает, и о том, что нового или что полезного вы можете получить в компании Мастер Продаж. Итак, <coughs> напоминаю, что компания наша находится в городе Кишиневе, Республика Молдова, и наша компания в основном занимается практическим обучением по продажам тех, кто занимается продажами, тех, кто имеет дело с продажами, или тех, кто хочет иметь дело с продажами. Дело в том, что я хочу вам сказать, что в последнее время в нашу компанию очень часто приходят люди или ну, сотрудники разных компаний, руководители очень часто в последнее время доходят. Именно те, у которых не только есть вопросы с продажами, например... Некоторые руководители приходят с своими личными проблемами или даже, правильно сказать, с проблемами, которые касаются их как личности. Вот. И именно эти проблемы чаще всего мешают некоторым руководителям или продавцам заниматься именно продажами с удовольствием и получать именно кайф от своей работы. И поэтому я хочу вам донести очень интересную информацию на самом деле в нашей компании есть некоторые курсы, которых, которых даже нет на, на нашем сайте, в разделе «Услуги». Вот. И я хочу вам сообщить такую штуку, что мы рекомендуем тех, у которых, у которых которым тяжело продавать, тем, которым, у которых есть вопросы именно с управлением другими людьми, тех, у которых есть вопросы с способностью договариваться с другими людьми, тех, у которых в некоторых случаях бывает такое, что у некоторых из нас жизнь превращается в американские горки, вроде полоса белая, полоса черная, полоса белая, полоса черная. Вот именно этим людям и людям, которые имеют вопросы именно в отношениях с жизнью и с людьми, которые находятся в окружении этих, ну, в окружении вас, могу сказать одну вещь. Дело в том, что в нашей компании сейчас ну и до сих пор, конечно, было, но просто мы не обращали на это внимания большого, потому что мы это применяем в чуть другой области. Вот, у нас есть специальное тестирование, то есть мы тестируем состояние личности э, любого человека, который к нам обращается. Мы рекомендуем вам, у которых есть вопросы именно, ну вроде вам кажется, что касается продаж, вроде вам кажется, что ну, есть вопросы с продажами, вроде вы все знаете, но что-то не получается постоянно. Мы рекомендуем пройти у нас специальное тестирование, вот, найти, ну, вам прочитают результаты тестов, вы сможете увидеть то, что вам нужно будет исправить или что, есть, что мы можем порекомендовать вам исправить. И, конечно, это исправить. Потому что в последнее время у нас есть такая тенденция. Мы от этих курсов именно личностного роста, который мы предоставляем и которых нет в описании на нашем сайте, могу сказать одну вещь. А от этих курсов многие, даже правильно сказать целые программы, вот, от этих программ многие руководители и сотрудники, продавцы получают большие успехи и на самом деле иногда им не нужно просто обучаться продажам, у них другая проблема, вот. Но кажется, что вроде продажи, вроде я что-то там не знаю, у меня что-то не получается, ну вот и что-то такого типа. Мы рекомендуем э, пройти у нас тестирование, увидеть, что нужно исправить, и исправить это. Потому что э, мы в основе своей, каждый из нас, и вы, как и продавец, неважно, продавец или вы руководитель, и каждый из, из нас э, имеет э, способность быть хорошим, и быть правильным, быть добросовестным. и Многие другие качества у каждого из нас очень сильно развиты, особенно когда еще мы были, ну, не сильно взрослыми, да. В течение жизни эти все, ну, качества мы можем потерять, там, вот. Поэтому я рекомендую пройти у нас тестирование, посмотреть, что есть смысл исправить, исправить это, вот. И, как бы, не стесняйтесь, жизнь есть жизнь, и проблемы, связанные с отношениями с людьми, и связанные именно с жизнью, а, бывают, поэтому, как бы, кстати, в последнее время к нам попадают очень часто руководители, именно на, на эти курсы, хотя они по деньгам, ну как бы по многим другим вопросам, они, ну легко подходят любому человеку, потому что они, во-первых, у нас и недорогие. Во-вторых, во они улучшают очень быстро состояние человека и помогают исправить некоторые аспекты нашей жизни, направление нашей жизни, так что мы становимся более сильными, более способными, более результативными. Да, некоторые... Из, из наших студентов называют, ну, правильно сказать, некоторые из наших студентов видят в этих курсах там что-то похожее на психологию, хотя, ну, как бы, с психологией может быть немного затронута, но в основном мы обучаем жизни, и эти курсы, это не, ну, там выдуманная технология, она очень часто отработанная, и, ну, как бы, от, этого, от этих курсов, которые у нас проходили, очень были большие успехи. Кстати, рекомендую, знаете, что сделать? Когда вы приходите к нам протестироваться или там увидеть свое состояние личности, я рекомендую посмотреть на историю успеха людей, которые проходили подобные курсы, и как бы вы сможете, мы знаете, как делаем? Мы делаем так, следующим образом, мы тестируем человека до курса и тестируем человека после курса, и вот я рекомендую увидеть разницу, что произошло с этим человеком до и после. Кроме его слов, у нас есть еще его тесты. Вот. И вы всегда можете посмотреть и увидеть, как бы, что произошло и что изменилось у этого человека э, в течение этих курсов. Вот. Поэтому как бы, ну, мы очень рекомендуем э, эти курсы тем, кто видит, что ну, не самое приятное, ну, не приносит жизнь ваша или ну, вашего окружения, не приносит большого удовольствия. Вот. И когда вы ощущаете такое, то мы очень рекомендуем вам именно пройти тесты. Плюс ну, тест в основном как бы для тех, кто у нас далее получает какие-то там коррекции, исправления, мы проводим бесплатные. Вот. Плюс у нас есть специалисты, которые уже, уже много раз и много, как говорится, успешных действий у этих специалистов, которые проводят тестирование вас мы приглашаем каждого из вас именно на это тестирование потому что я бы хотел чтобы каждый из вас неважно знаете вы как продавать или не знаете знаете как управлять сотрудниками или не знаете получили инструменты которые помогают жизнь исправить понимаете да <су> -у -у> на самом деле многие говорят да ладно что у меня все хорошо вот все у меня прилично знаете когда есть когда не с чем сравнить, то есть ну, никогда лучше не было, то да, жизнь может быть приличной. Вот. Ко мне приходили некоторые люди, у них там ну, и в разводе они там, и, ж... и с детьми проблемы, там, и с отношениями с сотрудниками проблемы. Вот. И приходили, говорит, да у меня все хорошо, я ничего не вижу плохого. И после того, как они проходили ну, исправление, которое мы видели именно в результате тестов, вот, а они говорили, да блин, я думал, что это ну, как бы я на пике идеала. Вот. То есть все можно исправить, все можно улучшить. Конечно, если вы этого не видите и вы считаете, что ну, все у вас хорошо с этим, как бы, мы не настаиваем, это ваша жизнь. Вам, как говорится, смотреть на нее и видеть ее и справляться с ней. Знаете, я хочу вам сказать одну вещь, что если у вас, например, есть сейчас вопросы, которые касаются именно того, чего я вам сейчас рассказываю, вы можете писать в комментариях этого видео вопросы, и мы с удовольствием вам будем, ну, как бы я буду с удовольствием вам, пока я еду, буду отвечать вам на эти вопросы. А пока я вам хочу напомнить, меня зовут Вячеслав Богданов, для тех, кто только подключился к этому эфиру, я руководитель компании Мастер Продаж, компания находится в городе Кишиневе, компания занимается предоставлением обучения для сотрудников, которые занимаются продажами. И сейчас зашла речь, и я веду эту трансляцию именно на тему того, что... Некоторые из людей испытывают трудности не от того, что не знают, как продавать, а из-за других ситуаций в жизни, которые сложились у них в процессе. Ну, жизнь она такая, рядом люди появляются и хорошие, и плохие, вот, и окружение, и ситуации, и все остальное может быть ну, как хорошим, так и плохим. Поэтому вот, именно мы говорим о курсах, которых нет в описании нашего на нашем сайте в разделе услуги мастерпродаж.мд, поэтому я, ну, просто немного опишу это. Дело в том, что еще раз напоминаю, к нам очень часто попадают люди, которые ну, именно не справляются с жизненными ситуациями и считают, что им нужно просто научиться продавать или говорят, вы знаете, я хочу исправить продажи, в нашей компании а на самом деле там проблема не с продажами а именно с состоянием личности именно самих сотрудников или самого руководителя да у нас есть такие коррекционные курсики вот на самом деле они очень прелестны и очень прикольны для тех которые на самом деле хочет исправить свою жизнь я рекомендую вам именно обратить внимание на это в нашей компании напоминаю в нашей компании есть специальное тестирование. Оно бесплатное для тех, кто дальше проходит какие-то какие-либо обучения, неважно какие. Те, кто у нас уже проходил обучение и считает, что есть, есть смысл что-то исправить, приходят, но ну, мы с удовольствием воспримем снова протестируем. Посмотрим, что исправилось, что можем еще, в чем можем еще помочь. Мы, последние, вот, реально, последний уже, уже месяц-другой очень часто приходят люди именно с проблемами жизненного характера. Вот. Я, кстати, как специалист обучен профессионально проводить некоторые из этих курсов. Мы будем с удовольствием вам помогать исправлять это. Хотя, хочу напомнить, что наша компания занимается предоставлением обучением по продажам, и это, это наш основной вид бизнеса. И основное, что мы делаем, очень классно. Вот, поэтому мы приглашаем, кстати, вот буквально в это субботу воскресенье 16-17, по-моему, сентября, Uh, у нас uh, стартует открытый курс по продажам. Я в двух словах расскажу о нем. Пока, если у кого-то появляются вопросы, можете задавать в комментариях этого видео. Uh, вы знаете, uh, у нас uh, этот курс, на самом деле, ну, я даже не знаю, как вам объяснить. Дело в том, что у него очень ну, классный эффект. Ну, какой эффект? Дело в том, что люди, которые проходят этот курс, они получают не только просто обучение по продажам. Люди, которые проходят этот курс, они получают ну, жизненные инструменты, которые в дальнейшем помогают наладить отношения с любым человеком, помогают делать хорошие продажи. Буквально вот сейчас к нам попал один наш прошлогодний студент, который чуть-чуть ну, на другие курсы. Вот он в прошлом году, например, продавал в том же месяце, там на три тысячи евро. Потом пере, начал продавать после, в течение обучения после обучения на семнадцать евро. Ну, чтобы вы поняли, поняли разницу, да. Вот. Есть другие результаты. У некоторых людей поднялись прям, ну, есть проценты изменения продаж. Чаще всего, если мы говорим о процентном соотношении до курса и после курса, где-то, если это на открытый курс по продажам, где мы помогаем индивидуально каждому человеку, то у нас очень часто бывает такое, что после открытого курса по продажам люди повышают свои продажи прям в разы, то есть 1, 2, 3, 4, 5 раз, ну, у кого как, да? Вот. поэтому мы очень рекомендуем вам обратить внимание на открытый курс по продажам, который есть в разделе услуги на нашем сайте мастерпродаж.мд. Он стартует, буквально следующая группа стартует вот в эту субботу-воскресенье 16-17 числа сентября 2017 года. Вот. Курс очень интересный, потому что, во-первых, в нем процентов 70-80 практики. Что значит практика? Это значит, что э, каждый из вас, кто проходит у нас этот курс, э, первая часть обучения, она занимает два полных дня, то есть это суббота и воскресенье, 16-17 сентября, вот, и проходит э, у нас в центре города, занимает э, половина практики, половина те теории в, этом, в этой части курса. Да? Вторая часть курса, она тоже не занимает рабочее время, то есть мы встречаемся по два раза в неделю, по два часа, во вне рабоч... рабочее время, чаще всего, или это вечером, ну как договоримся с, со всеми участниками, то есть для нас это не принципиально, мы можем вечером, можем утром, ну как удобно, да, вот, и этот, э, эта часть обучения занимает примерно четыре недели, по две встречи в неделю, по два часа. И здесь нет абсолютно никакой теории. Здесь практика, практика, практика, очень много практических э, упражнений, очень много тренировок, которые именно вы, отрабатывают у вас способность легко договориться с любым человеком, делать, выяснять четко потребности э, ваших потенциальных клиентов, делать э, презентацию, которая продает, после которой люди хотят купить ну, ваши потенциальные клиенты легко завершать э, сделку и здесь вы знаете по поводу завершения сделки я хочу сказать одну вещь дело в том что э, очень многие наши студенты говорят что вот этот у нас есть специальная тренировка именно по способности завершать легко сделку и легко говорить о деньгах эта тренировка которая есть в этом курсе открытом курсе по продажам вот она э, терапевтическая что значит терапевтическая она улучшает от худшего к лучшему ваше состояние именно по отношению к деньгам и по способности завершать легко сделки. У очень многих продавцов именно ну, очень хорошо продают, очень хорошо выясняют потребности, делают презентацию, а именно завершить сделку, вот, остановиться и получить деньги за именно вот, за проведенные вот, действия и шаги, они не всегда получаются добиваться этого. Поэтому.. Вот у нас 16-18 сентября стартует а, открытый курс по продажам, который пройдет в центре Кишинева в нашем офисе на улице Тегина, 65. Вот. Что еще хочу сказать? Еще раз напоминаю, что как бы, трансляцию я включил и а, запустил именно потому, что хочу напомнить вам и сообщить вам, что у нас есть некоторые курсики, программчики, коррекции личности в нашей компании. И описаний их нет у нас на сайте в разделе услуги, но они настолько ну, удачные и необходимые многим продавцам и руководителям, что вот буквально недавно одна компания взяла и ну, проплатила у нас сразу 10 курсов, потому что их руководитель прошел у нас один-два таких курса, которые ему были необходимы. Вот. И они проплачивают прям по несколько курсов, ну неважно для кого, они просто берут и и проплачивают это. Знаете почему? Потому что продажи, они связаны с, с нами как личностями. Вот. И если мы не совсем довольны, не, не совсем удачны в жизни, не получаем успехов, э, имеем проблемы в жизни, это все сказывается на результатах продажах. И не всегда умение продавать помогает человеку стать успешным продавцом. Поэтому э, я очень рад, что... Мы смогли, и я обучился предоставлять эти курсы. и Мы можем это делать в городе Кишиневе и вообще в Молдове, потому что эти ну, курсы повышения эффективности личности – это курсы, которые помогают улучшить состояние человека по отношению к жизни, по отношению к другим людям, по, по отношению к подавлению, которое люди получают в течение жизни, по отношению к целостности и честности человека, по отношению к этике человека – по отношению, вот, то есть, межличностных отношений между людьми, э, по отношению к тому, как разбираться в людях и многие другие вещи, курсы повышения эффективности личности, которые есть у нас, они повышают именно эти способности. А также хочу напомнить, что именно описание одного из этих курсов есть в, наших, э, э, в нашем разделе услуги на нашем сайте, называется курс «Успешное общение в продажах». Он необходим не только э, продавцам и, на самом деле, хочу сказать, что этот курс очень часто к нам приходит, ну, уже несколько раз подряд приходит именно э, курс успешного общения, на курс успешного общения продажи. продажах очень часто приходит э, руководитель с женой, то есть пары приходят, потому что очень часто, когда мы Плохо общаемся, мы плохо общаемся не только на работе, мы плохо общаемся и с женой, и с детьми, и с многими другими людьми в нашем окружении, которые являются нами очень дорогими. И мы исправляем это, это именно на этом курсе «Успешное общение о продажах» — это не только в продажах. Поэтому мы очень рады видеть всех вас на наших курсах повышения эффективности личности. Приходите, но предварительно еще раз напоминаю, есть смысл протестироваться, потому что не всегда то, что мы считаем, что нам нужно исправить, нужно исправить. Хотя иногда ну, многие из нас видят верно, в чем проблема. Если у кого есть вопросы на эту тему, вы можете писать в комментариях к этой трансляции, мы будем очень рады ответить на эти вопросы. Еще раз напоминаю, с вами Вячеслав Богданов, руководитель компании «Мастер Продаж». Кстати, я говорю на румынском языке, я говорю и на румынском языке, и чей не можете на русском языке, можете сесть экспреми гендрлейн на румынском языке, можете сесть на румынском языке, можете сесть экспреми на языке, Лантребель эм, Я продолжу на русском языке, вот так как начал на русском. Но как бы вопросы задаете на, на языке, на котором вам ну, необходимо и хотите задать вопрос. Да? Что еще хочу добавить? Хочу добавить, что для руководителей у нас есть особый сюрприз. Буквально 23-24... С сентября 2017 года мы стартуем такой интересный, интересный тренинг, программа, которая, на которую мы собираем целую группу руководителей, людей, которые занимаются именно наймом персонала. Эти, этот тренинг называется «Новый взгляд на найм персонала». Он есть в описаниях на нашем сайте в разделе «Услуги». Новый взгляд на найм персонала – это тренинг, который изменяет именно, знаете что? изменяет взгляд на себя и на окружение. После этого тренинга наши ну, люди, которые закончили этот курс или тренинг, они вот, последнего, последнего кого я встречал и у которого я спрашивал, что произошло, вот, был один руководитель, который мне сказал, вы знаете, нанимая сотрудников не только для я уже нанимаю сотрудников не только для себя, но и для своих коллег. То есть проблем с наймом проблема с наймом исчезает в случае если у тебя самого все хорошо и ты просто тебе необходимы просто инструменты по найму персонала а и знаете какие инструменты тут вы узнаете на самом деле вот если вы посмотрите внимательно то очень часто мы когда отбираем персонал мы не обращаем внимания, для чего мы его отбираем но чаще всего если вы обратите на это более пристальное внимание то вы заметите что мы отбираем персонал именно ну, для того, чтобы получать от каждого из этого персонала от, от каждого из нанятого персонала именно результаты и нас, наш курс «Новый взгляд на нам персонала» первое, на что обращать внимание, то, чему вы научитесь 100% это уметь отбирать сотрудников, которые будут думать о том, чтобы ну, заканчивать дела и получать результат от своего действия если, конечно, вы ну, четко опишите, какой результат вы от этого человека ожидаете или от, от этого персонала. Вот. На самом деле я очень часто встречаю руководителей, которые не могут ну, четко написать, ну, и описать это, но это мы исправляем именно на тренинге по найму персонала, который называется «Новый взгляд на найм персонала». Этот тренинг «Новый взгляд на найм персонала» стартует 23-24 сентября, и он длится два полных дня, то есть это суббота и воскресенье. А вторая часть тренинга, вы получаете именно практическое задание на дом, начинаете это применять, и в течение месяца мы вам помогаем отточить все эти навыки уже в работе, то есть в своей, ну, своей жизни и на своей работе, отбирая продуктивный персонал, который на самом деле заботится о... Ну, о результатах того, что они делают. И я вам точно могу сказать, что после, в теч... ну, после этого тренинга вы получите именно эффективные инструменты, которые я сам проверил. и Многие из наших коллег-руководителей проверили эти инструменты в жизни уже много раз, которые помогают отбирать самых результативных, продуктивных, и лучший персонал. Но Могу сказать одну вещь, что нам ну, как бы хорошо, что мы видим продуктивных и лучший персонал, вот. но кроме, кроме лучших нам нужны середнячки, которые будут нам, знаете, что делать? Помогать продуктивам, те, которые заботятся о результате, помогать продуктивам добиваться успеха. Вот. поэтому Кроме того, что мы вас научим отбирать продуктивных людей, мы еще вам вас научим э, видеть и отбирать людей, которые делатели, вот, на которых, конечно, сильно положиться нельзя, но все равно это люди, которые будут заботиться о вашей компании, о результатах вашей компании и о том, как э, видеть продуктивный персонал, о том, как э, отбирать продуктивный персонал. Кстати. Хочу вещь одну сказать для тех, кто хочет направить на этот курс кого-то из своих сотрудников, то есть не сам хочет прийти, а кто-то должен прийти вместо него. Могу сказать одну вещь, что мы рекомендуем на этот тренинг по найму персонала отбирать только люд... ну направлять людей на обучение только те которые проверены опытом и реально ну доказали свои Своими результатами что они могут добиваться высоких успехов знаете почему потому что на этот тренинг когда человек направляет ну, на этот тренинг э, кого-то из своих сотрудников э, он сразу должен отдавать, отдавать себе отчет что ну, есть такой закон в жизни подобное притягивает подобное вот. то есть мы, если наш сотрудник по нами персонала будет непродуктивный то он будет отбирать таких же вот. неважно какое обучение он получил у нас он все равно будет отбирать таких же вот. поэтому еще раз напоминаю если человек способный он добился результатов он доказал это цифрами так сказать вот. в этом случае мы рекомендуем вам направлять а так ну, лучше конечно приходить вам руководителям вам, тем, кто уже ну, знает свою компанию, знает, какие сотрудники ему нужны. И еще раз напомню, пока я еду на работу, так как я еще не доехал до работы, могу вам еще кое-что рассказать. Дело в том, что в нашей компании буквально недавно, я вот ездил на полгода на обучение за границу, и буквально приехав оттуда, я создал такой тренинг, который называется «Финансовая независимость» его описание есть на нашем сайте вы можете посмотреть в разделе услуги но в двух словах хочу немного его описать на самом деле очень многие люди ищут ну, финансовую независимость как бы быть независимым от денег и как бы не думать о них как бы не напрягаться по их поводу как бы иметь их побольше ну и все остальное я думаю что у каждого из вас Всегда, ну не всегда, правильно сказать, а очень часто возникают такие мысли, даже если вы руководитель. Знаете, многие считают, многие сотрудники считают, что руководитель это самый богатый человек в мире. Это неправда, вот, потому что ну, не всегда так. Так вот смотрите, по поводу тренинга финансовая независимость. Хочу сказать одну вещь. На самом деле тренинг не является волшебством, там только практика. И на самом деле мы сами останавливаем способность иметь или не иметь какие-то деньги или какие-то финансы. Вот. Поэтому этот тренинг ну, просто уникален, я вам правильно скажу, потому что то, что мы предоставляем. Вот, вот тот набор тренировок, который есть в этом тренинге, он настолько уникален и настолько полезен для любого человека, что я бы, например, взял бы на, на, в первую в следующую группу, правильно сказать, на этот тренинг людей, которые, ну, являются руководителями, потому что для руководителя это самое полезное, что должно быть. И, ну, конечно, каждый сам для себя решает, если, если вы не руководитель, но вы считаете, что, ну, и над этим можно поработать, то милости просим, приглашаем вас на тренинг «Финансовая независимость». И вот что хочу сказать по поводу этого тренинга, здесь Такие штуки есть интересные, такие озарения, такие изменения появляются от этих тренировок, потому что я вам говорю, потому что я сам их испытал не один раз, я знаю, что это такое. Вот. Пригла приглашаю вас, получите этот успех, конечно, по поводу этого тренинга могу сказать одну вещь, я рекомендую сначала пройти тестирование, это предварительное требование на тренинг «Финансовая независимость». Вот. Приходите, протестируйтесь. Тем более, как бы, вы узнаете немного больше про себя, хотя я, я уверен, что многое вы про себя знаете. Но в некоторых случаях, знаете, взгляд со стороны может вам помочь ну, некоторые вещи в дополнение увидеть. Вот. Приходите, протестируйтесь к нам. Потом после этого, если как бы, будет необходимо, мы, вы можете получить коррекцию, можете нет. Вот, и если все хорошо, то мы, как бы, я вам помогу именно провести вас по этому тренингу. Одну вещь могу сказать, что этот тренинг, не обяза... его можно стартануть, правильно сказать, в любой день. Что значит в любой день? У нас а, вот, все эти тренировки расписаны. Вот, и вы можете, вам не обязательно быть в группе там, из 10-20 человек, чтобы пройти этот тренинг. Максимум, что вам нужно будет, вам нужен будет в некоторых случаях напарник, который вам будет помогать. И в этом случае у нас всегда есть напарник для вас. Вот. Поэтому э, этот тренинг можно начать в любой день, даже сегодня можно приезжать к нам и стартануть его после тестирования. Вот. Что еще хочу сказать по поводу этого тренинга. Вы знаете, на самом деле я тоже иногда думал, что что-то умею, что-то знаю, и на самом деле я что-то знаю, что-то умею. Вот. И по поводу денег как-то не напрягался. Вот. С деньгами все хорошо, вот. но, например, когда-то я на что-то мог не иметь денег, им ничего-то не хватало. Или, например, я, у меня были некоторые вещи, связанные но с тем, что с некоторыми согласиями или ложными данными, которые мне передавали родители, там, преподаватели, там, другие, другие люди, в которые, которые для меня были авторитетами, и я в этом начинал верить. А у меня было такое, был такой человек на этом тренинге, которого, который руководитель, и эта женщина, она, ну, выяснила такую вещь, что, оказывается, ее мама, вот знаете, почему она не могла и постоянно ссорилась из-за денег с мужем? Из-за того, что ее мама всегда говорила, что мужчина в семье должен зарабатывать больше, чем женщина. И оказалось, что она руководитель, а ее, ну, муж, не руководитель и зарабатывает немного меньше. Именно из-за этого у меня у нее были ссоры, с семьей, какие-то там проблемы личностного характера. Вот, То есть, вот такие, такие и многие более, намного большие проблемы улаживаются на тренинге финансовая независимость, который длится не два дня. Вот. Он длится столько, сколько, ну как мы вам пропишем. И здесь, знаете, этот тренинг, он не имеет конкретного срока, сколько вот вы будете выполнять это. Сколько на это будет необходимо времени, столько будете его выполнять для того, чтобы добиться успеха. Никто вас не будет гнать. У нас очень много тренингов, связанных с тем, что мы не гоняем наших студентов. Мы помогаем их, им добиться успеха. Это не значит, что они будут сидеть ничего не делать, а мы будем как бы наблюдать за этим. Мы просто будем делать все возможное, чтобы вы прошли его быстрее. Но, как бы, на сумму на расходы ваши на это тренинг это не влияет то есть как бы например даже тренинг по продажам где есть много на второй части где есть много практики даже на этом тренинге было такое что ну например не все успевали там за количество времени которое было назначено на эти тренировки успеть выполнить их все было такое поэтому мы никого не выгоняем, мы просто ну, назначаем дополнительное время, и вы заканчиваете этот тренинг по-любому успешно. Конечно, если есть желание. Если нет желания, то, конечно, ну будьте такими, какие вы есть. Но оставайтесь ну, с такой жизнью, которая какая у вас есть. Если вам это нравится, и вы живете прекрасно, и вам эта жизнь нравится, ну, как бы не проблема. Я вам просто, ну, искренне, белой завистью завидую, радуйтесь, блин, классно, что у вас все хорошо. Вот. У кого есть вопросы, у кого есть пожелания, я вам дам сейчас контактную информацию. Наш сайт masterprodash.md. В разделе «Контакты» вы найдете все наши контакты. Там же есть ссылка на YouTube, где вы можете посмотреть некоторые видео или там некоторые описания наших курсов. В разделе «Услуги» на этом же сайте masterprodash.md вы найдете описание тех курсов, о которых я сейчас говорил. Кроме тех, которые являются, которые помогают в повышении эффективности личности. Об этом как бы, это в специальное тестирование нужно и некоторые вещи поузнавать. То есть их описания нету, кроме по общению. Вот. А также еще раз вам напоминаю, что меня зовут Вячеслав Богданов. Я руководитель и тренер по продажам из компании Мастер Продаж. Мы приглашаем вас к нам. Получите удовольствие от успехов в вашей жизни. Получите удовольствие от обучения, получайте результаты от вашего обучения. Не ходите на обучение, которое ну, просто теоретическое и никогда не применено, применено в жизни. Получайте успехи, потому что именно применение в жизни помогает вам улучшить вашу жизнь. Приходите на наши все практические тренировки и тренинги, и курсы, которые мы проводим. Мы будем и есть, мы очень рады, что видим вас в, среди наших студентов. Всем желаю хорошего дня, приятного настроения. На улице солнце, хотя на улице, как говорится, не, не жарко. Я очень рад, что вы рядом с нами. И хорошего всем дня. Высоких продаж, удовольствия в жизни. И балдете просто. Я еще раз напоминаю, Вячеслав Богданов, компания Мастер Продаж. Всем удачи.